Я бы хотел поговорить о вопросе, который формулировался перед Новым годом и реализация которого началась с 1 января текущего года. Это вопрос о так называемых льготных выплатах и о компенсациях. И думаю, будет правильно, если мы рассмотрим его в двух аспектах. Первое, по мотивам принятия этого решения, и второе, по тому, как оно реализуется сегодня на практике. Ну, по мотивам мы говорили много, тем не менее, несколько слов скажу вначале, а потом мы уже обсудим ситуацию, которая на данный момент складывается. Еще в Советском Союзе система льготирования существовала и действовала на тот период времени и в рамках той системы в целом достаточно эффективно. Вместе с тем, я думаю, все мы прекрасно помним, что к категориям льготным относилось достаточно небольшое количество населения по отношению ко всему населению Советского Союза. Это были в основном ветераны, инвалиды, то есть участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, повторяю, достаточно немногочисленные по отношению ко всему населению СССР. После развала Советского Союза у нас начались проблемы с экономикой и социальной сферой. И масштаб этих проблем всем хорошо известен. И, к сожалению, в то время, когда страна столкнулась с этими проблемами, в это же время начали принимать и решения по расширению количества различных льгот. Государство как бы прикрывало свою несостоятельность в сфере экономики и в социальной сфере. Декларируя те или другие льготы, на самом деле не исполняя их. Либо полностью, либо частично. Кстати говоря, правительство сегодня должно было бы быть готово к критике как левых, так и правых партий, потому что именно эти партии в тот период времени, с одной стороны, создавали аллергархическую систему капитализма в России и позволяли растаскивать национальные богатства, а с другой стороны, принимали вот эти популярные, но абсолютно неисполнимые решения или способствовали их принятию. К чему это приводило или привело на практике, мы хорошо знаем, но по общим цифрам, более 50% населения Российской Федерации отнесено было действующим законодательством до последнего времени, к категории льготных граждан. Это что такое значит? Это значит, что другая половина, даже меньшая половина, должна была это все оплачивать. На практике к чему приводило это в конкретных сферах? Ну, возьмем, скажем, одну из наиболее жизненно важных сфер, как транспортное обслуживание. В отдельных регионах и в крупных городах, городах миллионниках, количество граждан, которые пользовались транспортом бесплатно, превысило количество тех кто оплачивал транспортные услуги? Это, разумеется, не могло не сказаться на состояние транспортной сферы. Вело к серьезному повышению тарифов, то есть к оплате транспортных услуг. И одновременно снижало качество транспортного обслуживания граждан. Вызывало неудовольствие как льготных категорий граждан, так и тех, кто платил за проезд в транспорте и за себя и за льготные категории. Многочисленные и разнородные государственные средства, всякие субсидии и другие средства, направляемые из всех бюджетов всех уровней, ситуацию не поправляли и поправить не могли, потому что их, во-первых, было совершенно недостаточно, а во-вторых, как и всегда в таких случаях бывает, тратились они крайне неэффективно. Поэтому. Мотивы принятия подобных решений Государственной Думой и правительством понятны. Вопрос в том, как они реализуются сегодня на практике. И мне кажется, надеюсь, вы со мной согласитесь, что и правительство, и руководители регионов все таки до конца не выполнили ту задачу, о которой мы говорили. А именно, мы говорили о том, чтобы... Принимая решения подобного рода, мы не ухудшили положение тех людей, которые все-таки нуждаются в помощи со стороны государства. У нас, конечно же, сегодня ситуация отличается от той, которая была в начале или середине 90-х годов, когда годами не платили заработную плату, месяцами, а то и годами в некоторых местах не платили пенсию. Про различные пособия говорить нечего. Их люди не видели тоже годами. Сейчас другая ситуация. Но и сегодня все-таки очень большое количество наших граждан нуждаются в поддержке со стороны государства. Мы говорили о том, чтобы принимаемые решения на уровне парламента страны и правительства были реализованы таким образом, чтобы они не ухудшили положение тех, кто нуждается в поддержке со стороны правительства. Удалось это сделать или нет? Думаю, что далеко не везде и говорит только о том, что все-таки глубоко и всесторонне эти вопросы не были продуманы до конца. А решения, они есть. Есть решения в рамках принятых Государственной Думой законов, не нарушая принципов этих законов, не нарушая принципов, предложенных в этой реформе. Но в то же время сохраняющих социальную справедливость. И вы знаете, что некоторые такие решения, они сформулированы сейчас в некоторых регионах, а где-то уже проведены в жизнь. Но если вернуться к той же самой наиболее чувствительной транспортной проблеме, то одним из весьма приемлемых вариантов, конечно же, является предоставление месячных проездных документов на сумму, не превышающую сумму полученных выплат. Это самое простое, самое понятное решение, и любой гражданин, который получает эту компенсацию, может принять решение взять и купить на сумму, которую он получил в виде компенсации, проездной документ, который позволяет ему в течение месяца ездить на всех видах городского транспорта, либо оставить эти деньги у себя, если он транспортом не пользуется, либо пользуется неинтенсивно. Разумеется, возникает вопрос о том, что делать с теми гражданами, которые отнесены законом к федеральному уровню. Думаю, что будет вполне обоснованным, если правительство Российской Федерации в диалоге с регионами эту задачу решит и компенсирует регионам соответствующие потери. Но и это еще не все. У нас бесплатным проездом... Пользуются практически все пенсионеры, даже не отнесенные с законом ранее к льготным категориям. Думаю, что в этот переходный период и их положение не должно быть ухудшено. В этой связи полагаю, что обсуждавшееся ранее правительством и депутатами Государственной Думы повышение индексации пенсии, общей пенсии, пенсии по старости на 100 рублей является недостаточной. Тем более, с 1 апреля она была запланирована. Думаю, будет правильным, если эта индексация будет проведена не с 1 апреля, а, скажем, с 1 марта, и как минимум в два раза больше, чем было запланировано либо чем обсуждалось. Как минимум на 200 рублей, а может быть чуть чуть и больше, для того, чтобы решить проблему, связанную хотя бы с транспортным обслуживанием. Вот я бы хотел сейчас послушать ваше мнение на этот счет, но... На... Хотел бы обсудить и другие вопросы, которые относятся к этой же проблематике, но не связанные уже, скажем, с транспортом. Имею в виду лекарственное обеспечение, проезд на пригородном транспорте и санаторно-курортное лечение.